Привет! Друзей китайцев, да, я смотрю. Дамы и господа, всем привет! Добро пожаловать на канал Дом у моря Таиланд. Мы нашли для вас новый терминал 21. Это торговый центр, где внутри очень-очень красиво, сплошная фотозона. Все знаете, что в Паттайе есть один терминал 21 с самолетом. И тут некоторое время назад начали эта же самая компания стала строить еще один объект. И все таки вау, будет второй терминал 21 в Паттайе. Но нет, это оказался отель Space с крутейшим дизайном, но все-таки отель. И все хотели новый-новый терминал 21. Мы его для вас как раз-таки и нашли. Мы находимся в Бангкоке на самом деле. И это бангкокский новый терминал 21. Тем не менее, от Паттей совсем недалеко, всего каких-то полтора-два часа езды, и вы в торговом центре. Так что, кто остановился в Паттей, надеюсь, вы сюда доедете, полюбуетесь, пошопитесь. А, кстати, кто в Бангкоке, сюда прям вообще изи на метро, буквально вот с любой точки города, и не только на метро. Дальше мы покажем, на чем еще сюда можно добраться. Мы зашли через парковку, конечно же, да, поскольку на машине приехали, и уже сразу со входа ощутили, что здесь как-то больше декораций, больше красок, больше всего интересного. Сейчас пойдем посмотрим. О, Злата, смотри, тут пираты. Джек Воробей. Яна. Яна вчера меня выпытывала про пиратов, почему они людей грабят. Вот они. Та-та-та-ра-да-та-ра-да-та-ра-дам. та ра Идеальная подсветка. Лес-ламп. Это Мишка-почтальон. Мишка-почтальон ученый. Мы не проверили, на каком этаже мы, но это, наверное, тоже по именам здесь. Вот судя по поезду, будке. Я думаю, что это Англия. Англия, да, да, наверное. Да, да, да, проплагиваем. Прикольные указатели. Медведик опять очередной. А опять с фудкорта какая-то башня пробивается. С пиратом. Правильно, это маяк точно. Смотри, Продик, Слушай, я иду, и я даже не обращаю внимания, какие тут бутики еще есть вообще, в принципе. Я просто смотрю на дизайн торгового центра. Смотри, у них не просто мороженое, свинсенс, но написано свинцес бара Потому что здесь, видишь, мороженое есть из розы, роза малина, подполну, синий. Чего в других свинсенсах нет, да? Да, ромашка с модом. Вот что значит крафтовый. Слушай, а ты немножко ошиблась, это не Тедди Бир. Сейчас под пойдем. А, хотел тебе показать, ты бы Я... узнала в том да, виде да. прям. Я... Вот. Я... вот так медведик, конечно, этот максимально узнаваем. В желтом дождевом плаще и шляпе. Вау, лондонский мост. О, -о, -о, -о, -о ничего себе. Mm -hmm. <laughs> На несколько этажей прям. Спустимся к пиратам вниз. К тому же у нас тут запланирована небольшая встреча. О, -о, О, тут не только пираты. Смотрите, дети, кто это? Как она называется? Динделинь. -ди Динделинь? -ди да. Анафея? Да. Понятно. Приветствую. Привет. Приветствую. У нас здесь встреча с нашими друзьями, живущими в Бангкоке. Кто подписан на канал Татьяна Максима, вы наверняка уже видели видео. Мы показывали из цикла передачи по домам, мы показывали роскошный дом в Бангкоке. Такой, вот, где сделали небольшую экскурсию. В общем, ссылочка, если что, пойдите, посмотрите где-то там, вот где-то там, короче. Зачем встречаемся? А у нас, как обычно, это передача, передача, передача. заказов с родины. А, ну то есть то, чего нет в Айландре, да? меш Мешок кириешек. Мешок кириешек. Сколько детей, столько интересов. Мы хотим вам отличить таким же пакетом. Он, конечно, немножко банальный, но такой чуть-чуть новогодний. Ну неожиданно. Не, мы как бы это. Мы привезли подарок, мы не ожидали в ответ получился. простой. девчонки, девчонкам. Будете радоваться. Гирлянду на елку, наконец. Все, будете прийти домой, будем здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Тут в подвале еще нашелся топс большой супермаркет. Ну, ладно, мы не это. Мы не, не за продуктами, а все-таки смотреть фотозоны. Все-таки терминал 21 же. Вот там был корабль. булки булки, булки, булки. Булки. Бонжур. О, и здесь булки. И здесь булки. О, прикольненькие. Храмили круассан. Булочки, слушай. Ой, и тут булки, слушай, тут хлебобулочных оделов друг на друге.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 Волундра, Пиастро, пиастры. В принципе, туда даже можно залезть, да? Человек. Ну, в теории, да, можно как бы. Смотри, а здесь тоже, получается, туалеты, как и в том терминале. Обзор туалетов. Обзор туалетов. давай мы зайдем, конечно, в парочку. Ну, в общем, совсем обзор-то не будем устраивать не поняли пока, как называется этаж? Пиратский. А, карибы какие? -то. Карибы. Ой. А, Карибы. Экскурсия по туалетам. серферский -а -а. Здесь крючки еще до подстава Подставка, да? Как, это, это, как в том терминале. Да, на самом деле, на самом деле да. Да, тут да, да, да, датчик. Это волна такая, ты на волне, да? И через волну к тебе дельфины выныривают. Так, ну, про Должа, мы продолжим. Мы пообщались немножко с друзьями. А дальше по этажу... Англия идем. Я хочу обратить внимание, тут вот даже на такие детали, как вот э, пол. Вот здесь вот моченый, типа, камень, а там был кирпич, да? sits, да, такой. А То я есть... говорю, коня не хватает, <с Conditioning> чтобы ходил. Коня, <мы>, <coughs> <клав noise> <ск dunno> да-да-да, сокол. Вкусно пахнет, да? Я тебе покажу вот там. Вот там пахнет. Да мне кажется, это пахнет. Здесь это просто целый этаж. А там как раз шарики, всякие, масла для вам, там прочее. Тут просто напротив ароматические различные бомбочки в виде еды. А здесь непонятно это настоящее мороженое. Или это ароматическая свечка заказ, закос под мороженое. У нас в такого нет. Давай попробуем. Давай, давай. Какой ты хочешь? Что-то у меня глаза разбежались. О, oh, Kis... есть, смотри, который ты вытащил. Да, рудбир, oh, <laughs> отлично. Но ну, я бы съела кислый, ты не ешь кислый, да? Во, oh, я буду вот этот, 18+, плюс, <laughs> Бу с бурбоном, давай, не с бурбоном. Боутай ин бар. Боутай бар, окей, бурбон. А тебе? Uh, ну, я вот люблю ягодные, я попробую Kiss такой. Кисми гуддей. Да? Okay. Okay. Стоит 85 бар. Ну, он прям выглядит вкусно, прям, Короче, мы с тобой пропустили, оказывается, тут вообще алкогольный набор, тут есть темное пиво, тут есть какое-то апельсиновое шампанское. Посмотри. Ну вот ладно. Сколько всего? Будет повод еще раз приехать. Ну пахнет у тебя бурбоном. Не знаю, бурбоном или нет, но каким-то спиртом. Вискарем, короче, пахнет. Оморожено с вискарем. Давай. Зынь! Молочное, вкусное мороженое, не знаю, ну, ну дальше, после он ну, реально с алкоголем, то есть не просто с запахом, прям реально с алкоголем. Можно липер мне, пожалуйста? Ходили-ходили, выходили Таня черевички, да? Это не 39-й, конечно, размер. Что, не влазишь? написано на 39 и у тебя 39-й, да? Понятно. Окей, это последний? Говорит, да. Есть 40-й, но с лесой. Что, будешь с лесой носить дочи мне понравились цветочки поэтому я решила их заказать и они мне пришлют в потаю размер я померила они супер удобные за доставку сколько ну не знаю наверное бесплатно с лесой ушла я не буду носить так и быть буду носить цветочками Спасибо, спасибо. Что-то купила, что-то купила, что-то потом пришлю. Что-то пришли <laughs> Давай, пойдем. А, ну, как раз да, дошкой Машина, миник, да? Миник выдернул. Наверняка закрытый. Да. Даже ручка он расшаталась, кто-то уже дергал ее, пытался ворваться внутрь. Так, а это дергали? Так, ладно, тоже закрыто. Что, Яна? Чек, плиз. Что вы тут? На... Винишко? Винишку увидела? Я думала, вдруг какая акция. Чтобы никто машину не заправлял ее, короче. Да. Похоже, по дизайну, на какую-то большую такую железнодорожную станцию так, клевую. Пойдем посмотрим, что там с той стороны находится. Тоже видишь? Да. Да. Здесь находится река чау Прая. Храмы на той стороне. Вон там видно мост рама 9, как раз мы тут раскроем локацию, да, то есть Бангкок уже сказал, терминал 21 называется терминал 21 Рама 3, поскольку он находится на улице Рама 3, потом идет параллельно, пересекается с дорогой, которая идет на Раму 9 на мост. В общем, Google знает, если напишите терминал 21 Рама 3, сразу же сюда. Да, тут Рама та, рама. И, и красивая панорама. Ну. И вот еще один маршрут, про который я говорил, которым, возможно, можно тоже сюда приехать. Ну, не зря же здесь находится лодочный пирс. А, наверняка и по воде, по чьей проехают речные трамвайчики. Только мы пока что ни одной лодки не увидели, но я подозреваю, что пирс не просто так. И вот еще один вариант, которым можно сюда добраться. Это бесплатный автобус до BTS Station Surasak. Ну, либо от BTS Station Surasak до терминала 21 Рама 3. BTS это SkyTrain, наземное метро, станция Surasak. А вот расписание бесплатного автобуса. Получается, со станции Surasak каждый час 15 минут от начала часа. Каждый час. А отсюда, на станцию BTS, тоже каждый час, но в 30 минут. Последние 21.15 со станции, 21.30 отсюда на станцию. Так, ну что, следующий этаж? А какой он? А почему тут нет надписи? Вот оно, пицца! Этаж Италия, да? Видимо, да. вес 150. Культовый мотобайк, еще и с коляской. Мы купили одну вот такую с дракончиками, и нам дали бесплатно еще одну такую. Ну открывайте. Маша и медведь. На этаже Италия в основном еда. Там сейчас посмотрим, что в той части центра. О, мост. По нему типа можно было ходить, да, или нельзя ходить? Нет. А, нельзя? Да. Очень жаль. О, а вот эти ребята уже знакомые. Уже где-то мы их видели всех. Айфоны 14 есть в Бангкоке в наличии? посмотрим. 14 Pro. 1 терабайт, 63900 футов. Или же на 512, 54 тысячи девятьсот. Не спроси. Нет, это не, это у них не бойкая торговля. Нет. Никого нет. Почему, наоборот, все заняты, продают телефоны. Разбирают, как горячие пирожки. iPhone. Shop, Заказывать только на сайте. В Бангкоке в магазине заказать нельзя. Помидорка. Помидоры или томаты? Томаты. Томата помидора, какая разница, да? Но вот, а, я хочу обратить внимание, что второй этаж тут поменьше всяких дизайнерских вещей, уже больше разных товаров. Там кроки проходили, он, кроссовки всяко разные, вот сумки, рюкзаки, в общем, прям много-много все. Декораций меньше, а товаров больше. О, это тоже мы где-то видели. Да вообще всю Италию с терминала 21 самолетом скопировали. Но есть что-то и свое. Допустим, конь. А вот туалет с конями. Пойдем, посмотрим. да. Какие кони. А, даже можно подержать ее за... Так, ну а мне вот интересно, что здесь за конюшня. Ну, типа немножко это, шарайчик. Пожалуйста, не кормите лошадей, неважно, что они вам говорят. Ну, а мы перемещаемся на следующий этаж. Какие-то шарики, какие-то фрески на потолке. Что это? Цирк. Еще один цирк с конями. Как много еще смотреть. Вон там написано, это Париж. Это для Париж. Но все на обнимались с конями. Да. Пойдемте. Ох ты, йоха макарек, смотри. Хрусталь. Магазин хрусталя. Магазин хрусталя. Я последний раз в «Хрусталь» видел в серванте у бабушки. А, вон там, стоит написано, это богемское стекло. А, -а, -а до меня только дошло. Слушай, это вообще карусель. Это тоже туалетка на этаже «Париж». Ну и розовый мужской туалет, конечно, а еще и с декорациями в виде еды. Ну что так симпатично, Кухня. <смех> ну такое. А у вас как? Нормально? <смех> <смех> у нас там кафе пирожных. <смех> ну у нас тоже. <смех> Макарунцы. На этом этаже, как и на предыдущих, тоже уже больше товара, чем декорации. Тоже кафешки. Может перекусить где-то? Лучше не перекусить и а хорошо поесть. Лучше Все хорошо поесть. <смех> так много фотозон, что похоже сегодня у вот Тане кончится место в телефоне. <смех> Это что за ребята? Братуйте! <смех> Они идут сюда! <смех> Яна. Немножко крипово. Ой, я прошел мимо, я думал, это человек сидит. Слушай, я уже который раз подкалываюсь в этом торговом центре. Думаю, что кто-то реально сидит. Краем глаза, когда проходя мимо, так обходишь, думаешь, что это не встать перед человеком, там, пока снимаешь, не встать к нему а, спиной, вот, как бы, человек же сидит, а потом оборачиваешься, и это не человек, а ну бы Собачки были настоящие. Слушай, мне нравится, что еще и некоторые бутики либо сами эти да, рестораны стараются стилистику соблюдать. Правда, пару ресторанов этажом ниже, конечно, немножко выбивались из листики, там, тайский, китайский, и как-то не вписывались в Италию. Что? Ням-ням. Ням-ням. Ну, ты выбирай, Ням -ням. Пока я пока снимаю. Выбирай. У -у -у. О -о -о -о. Это Citroёn. О, -о, -о, о это воздушный шар. У -у -у. Мне кажется, у них другое меню. Вообще, вот одинаково, а мороженое другое было, да, здесь да. У санта фе тоже другое меню. Все вкуснее. А, еще я слышала, что даже сниздят другое. Да, да, да. Хорошо там, где нас нет, да. да. Известная тема. А они приезжают в это в Паттаю, в торговый центр Теменал Достагендин, и, и тоже такие, о, это тоже все, все другое. другое. <свят> все вкуснее, вкуснее. <свят> Слушай, ну так так скульптуры клево сделаны, ну почти как это. Но они единственное, что не восковые, да, так как мадам Тусо прям реализация клевая что за груда а это могло что за груда, что за груда? <свят> я не с той стороны смотрю это пудель понятно <свят> <свят> <свят> а это фуджи такой Наш любимый обычно он весь в стекле а тут в дереве <свят> да. О, это получается на третьем этаже, да, такая площадка. Четвертом. На четвертом? Четвертый, да. Хотя в терминале же нет этажей. У них просто по названиям получается, ну, Париж, да, или там, Франция? Парижа. Там Париж. Смотри, елка. Можно через нее пройти. О, а здесь вид на еще круче. Панорама. Скоро закат, вообще будет красота. Слушай, мы поднялись уже на четвертый и еще. Он разноэтажный с разных сторон. Но С той стороны казался, там этажа четыре, а тут, смотри, еще четыре. Хватит. Там, там да. кинотеатр. да? Хватит, хватит. Он большой. Это и к чему. Мы когда заходили с улицы, с дороги, мы сошли с Таи на мнение, что он как-то поменьше, чем а, наш потайский терминал 27. Там всего четыре этажа проглядывалось. Ну, типа, небольшой. И такой, немножко узенький. Но... Оказывается, там еще больше и, возможно, он еще больше нашего. Площадка для проведения мероприятий, либо для каких-то выставок. Тут, возможно, может быть сцена. Вы на следующий этаж? Подожди, а мы еще здесь в не были. Еще туалеты. Что? Давай. Машрум. Что это? Формула 1. А, это нет! это этот. Это, это велокросс. Велотрасса. Давай. Крути педали. Вон очн. Типа что? Пит-стоп? Это держаться. Что? Да, это настоящий человек там сидит. Перепугался да. Спасибо. Как оно? Так себе. Мышки. Мышки, а, -а, -а мышки. Ой, да какие там мышки? Больше нравится. Япония. Злата угадалась, да? Угадалась. Ну наконец-то, отпустила. Это думала, одна Европа тут будет, никакой Азии. Все-таки есть, это же Япония. Лисики. Вам нравятся лисички? А вы знаете, где есть лисички? В Магадане, прям в городе живут. Поехали в Магадан, девочки. Лучше в Японию, наверное, все-таки. Тихо, тихо, тихо, Выходим отсюда, выходим, выходим. <соed> Давайте. <соed> на секунду отвлекся, смотри на них. Нам еще в самую большую лестницу подаваться. О, вот они, шумоисты. Злато. Осторожно. <соed> <соed> Очень опасно. еще один чудесный панорамный вид с закатом начал прою опаньки тут кого-то снимают ребята какие-то здоровые они. крупные крупнее меня а -а -а, здесь каждый может встать и почувствовать себя звездой становись А, вот так можно, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Камера, вот камера вон там. Вот на ту камеру. Камера, да. Вот на эту. Спасибо, что пришли на Оскар в этом году. А камера-то, ребята, настоящая. Sony Trenicon Color Камера. Слушай, ну даже я таких уже не застал. Когда Дакерил настоящая. Да, оптика крутится, сидела, все, все, как бы. Ручка интересная. Батарейка сюда загружается. О, открылась, прикинь. <laughs> Не приклеили даже. Батарейка сюда загружается. Он-Офф. Визор. <laughs> Наверняка черно-белый. На самом деле, профессиональные визоры, они до сих пор делаются черно-белые. Либо хотя бы с переключением цветного в черно-белый. Потому что в черно-белом визоре лучше видно фокус без фокус-ассистента. Смотри, <laughs> покажу, как работает. Вот это, короче, зум. А, это зум. Вот это фокус. А вот это, это макро. Макро на такой камере? Макросъемка, да. На такой камере макро. Дальше вот здесь меняются ND-фильтры. там типа фильтр в тени mm -hmm. Вот, это уровень громкости левый правый канал. Как-то так. В общем, настоящую камеру сюда запихали. <laughs> Та же, как и сюда. Та же, как и сюда. Не, это, кстати, фейковая. Это, фейковое. да, это просто пластмасска. Так, ну и следующий этаж, это уже мы пошли, по-моему, в кинотеатр, судя. По большому попкорну и Оскару. А вот отсюда видно самый длинный эскалатор. ну как длинный эскалатор в этом торговом центре. Самый длинный, там мы знаем все, в Паттайе. А, здесь массажка? Да, здесь Понятно. такой этаж только для массажа. Этаж Почти для не массажа, не тогда не Давай не дальше. Не тогда не А здесь снимают трансформеров. Можно почувствовать себя в кресле режиссера. Звуковик что-то далеко от сцены стоит. Ура! Харборленд! Детские комнаты игровые! Вот он, наконец-то, самолет терминала. Хоть один. Смотри, какая огромная комната. Просто внутрь, посмотри, там лабиринт. Интересно проследить с этим с GPS, <с�>, чтобы детей искать потом. Да, надо лазить по этому <мудрить>. В общем, без нас нельзя. Вот туда в игровую им можно только со взрослыми. Ты не подходишь только от 18 лет. Окей, я Понятно? А мы не пойдем сегодня в Харборленд, я уже не выдержу. Дома в Патае сходим в Харборленд, там целых два у нас. Ага. есть. Ням -ням. <сضح> <сضح> давай, ням-ням, давай. И здесь фудкорт пер. На фудкорт или хотела в ресторан? Ну, я просто уже готова где угодно. Уже где угодно. Ну, давай посмотрим, насколько этот фудкорт отличается от того, к которому мы привыкли уже. Кабик. Я, круто. я уже вижу, что круто, круто, круто. Круто. Ну, оно я просто это... отличается, поэтому, да. Здесь больше всего. Больше всего, да. О, детская еда на все случаи, если ничего не найдем, то им есть уже тут. Да, выбор прям реально больше, но такой специфический, больше, конечно, сухого на тайцев. Мест нет. есть. Да? есть. Я вижу. Ой-мой-мой. Как мне это нравится. Как мне это нравится. Клево. Красиво. А в кого я споткнулся? Что это? Осьминоги какие-то. Чуть не влетел в окно в это. Вот Бангкок. Да он какой контрастный. Дорогой, красивый, классный торговый центр. Рядом же пустырь. Что это? Бетонный завод. А, смотри, между ними еще чья-то вилла на реке. О, смотри, почему крутая вилла. Посмотри, она где-то, дизайн-то у нее не старый, у -у -у. она прям вообще да. хай-тек. Это же твоя ферма Ну, пруд, ну да, это не бассейн, это пруд. Клево, да? Мне нравится. Рыба, рыба-селедка, сиди, пойдемте за едой, давай. Сколько манго здесь таких красивых! Сегодня у тебя ужин от друзей китайцев, да? Да, я смотрю меня вот Сегодня китайская кухня. Так, мудро. Дети уже все слопали, но вам приятного аппетита. Ну, Кирилл, вторая порция. Прошу. Длинный эскалатор. Звездная тропа. Подошел к концу обзор терминала 21, рама 3 в Бангкоке. Как вы думаете, какой терминал интереснее, на ваш взгляд? И поехали бы вы в Бангкок вот ради терминала? Напишите в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока.